Добрый вечер, дорогие друзья Извините за небольшую задержку Мы тут пробовали новое оборудование Потихонечку обрастаем Какой-то супер волшебный поддержатель Всего, чего можно вместе с освещением вот, Сейчас немножко подождем Чтобы народ успел присоединиться Кто там хочет и может Надеюсь, сегодняшний день был добр к вам, и было радостно, и было теплое что-то в нем. Ну, как минимум, чудесная погода стоит. Вот. Тема сегодня заявленная, она... Ну, наверное, она очень актуальная. Мне а, сложность, для меня эта тема, только в одном. А, я так давно не работаю, и а, много людей, которых я знаю, которые м, начинают м, заниматься с, с собой, своей жизнью, м, перестают работать. Это не значит, что они ничего не делают, и я ничего не делаю. Но вот делать и работать – это очень разные вещи. Вот. И в очередной раз, буквально вчера, одна вот из наших девочек, она мне писала, у нее произошла на работе, которая пришла ей по потоку, по, по запросу, и, и она занимается очень благодатным и созидательным, делом чудесным, в котором у нее получается, вот, она после определенных событий, когда стала думать, чем ей заниматься, открылась возможность, что называется вот из ниоткуда, да, воспитателем детского сада, и у нее стало очень хорошо получаться, и она начала развиваться, двигаться в этом направлении, в этой профессии, и вдруг... И вдруг начали происходить события, которые стали подталкивать ее дальше. Вот. И эта тема работы, она как-то зазвучала. И когда было предложено девочками говорить сегодня об этом, о выгорании, о свое-несвое, свое, как как, чем заниматься, как делать так, чтобы это было гармонично и доходно. И вот я, когда сюда ехала, мы сегодня вот в помещении, мы в него ехали, добирались, и по дороге я такая думала, вот елки-палки, ну что я могу сказать про Коломутов? В общем, все то же самое я могу вам, дорогие мои, сказать. Вот. Ну и раз вы меня слушаете, может быть, именно это вам сейчас по каким-то вашим внутренним запросам важно слышать. А, если вы еще работаете, то подумайте, насколько это то, чем вы хотите заниматься, насколько это ваше и насколько а, вы бы занимались бы этим, если бы вам не платили за это деньги. Если да, то вы счастливый человек. Если нет, то, ну, знаете, если вот не вот совсем прям по большому гамбургскому счету, то хотя бы я бы советовала двигаться в эту сторону. И я сегодня, когда готовилась, я начала отматывать там назад какие-то ситуации, потому что, ну, я помню, когда активно была в этой теме, и вот работа-бизнес, бизнес-работа, э где, как, в чем Я думала, знаете, вообще сейчас я сейчас сяду, говорю, давайте, вот, да, вот, ну, хотите там в этом разобраться, сейчас мы сразу с практикумом. Ну, и это тоже можно, конечно, сделать, но сначала предыстория. Вот, когда я преподавала в Академии собственников бизнеса, в основном там были ребята достаточно молодые, хотя были и зрелые мужчины, девчонок было мало, в основном это мужское население, вот, которые... Либо имели бизнес, либо хотели создавать бизнес, вот, но при этом в чем-то состоялись, да, как минимум у них были обеспеченные родители, вот, как максимум они уже сами как-то заработали, встали на ноги да, и могли в общем, позволить себе достаточно дорогое обучение. Вот, и достаточно у нас был такой масштабный процесс, объемный, для того, чтобы изнутри себя вот это вот разгрести какие-то завалы и найти то, чем на самом деле, вот, где человек попрет, да, чтобы и деньги были, и успех, и кайф, и в общем, как это, да, сначала не хотел идти на работу, потом не хотелось уходить с работы, вот этот принцип. Вот. и вот когда я сегодня вспоминала, там, там много было разных веселых, интересных историй поучительных, вот был один, ну, как его назвать, мужчина, молодой мужчина, наверное, да, который а, в интернет, в программировании, вот в каких-то компьютерных технологиях а, достаточно успешно раскрутился, имел деньги, но там он уже все знал. Это, ну, его жизнь там чуть ли не с детства, ему все понятно, это уже было не то, и вот он, значит, начал думать, чем он хочет заниматься вот так вот, чтобы прям вот ночью разбуди, да, и вот будет этим заниматься. Он очень любил путешествовать и фотографировать природу. Значит, вот он думал-думал, что же с этим сделать, и в результате он придумал, что он будет издавать печатный орган. Это было несколько лет назад, это было более актуально. Сейчас это, наверное, уже в голову не приходит, печатный орган такой делать. Тогда это еще было ближе к жизни вот, журнал путешествий я уже не помню даже как он назывался но в общем каждый выпуск был посвящен какому-то месту или какому-то, значит, какой-то стране с фотографиями, с выкладками все, значит, он радостно ломанулся, значит, напечатал журнал собрал коллектив и побежал распространять, выяснять как этот журнал распространяется. ну, в общем, очень быстро заработанные наверное, там деньги начали таять и э, только в течение, наверное, полулета он понял, что проект провальный, практически неспасаемый, причем понял он это, потратив практически все свои деньги, и в общем я подозреваю, либо частично, либо полностью утеряв э, свой компьютерный бизнес, потому что, ну, в общем, он в него мало вкладывался, да, то есть что-то там по инерции работало, но уже не так эффективно. Вот, почему я начинаю с такой не очень э, позитивной, может быть, истории? В том, что она для меня очень позитивная а, он а, мало мало найти чьи, где прет да? а, ну, бизнес-модель анализ рынка и все остальное прочее никто не отменял и а, это вот знаете иногда там ну, вот ну это не волшебная палочка если начать делать то что нравится а, это не факт что там все вы вытащили, поймали золотую рыбку, потому что по-хорошему именно это я и хочу сказать, что э, жизнь, она только кажется, что очень длинная, вот, я слышала много уважаемых, как минимум, людей, может быть, даже великих, которые все говорили о том, что знаете, человек, который, которого нельзя заподозрить в скорбезности, который был для меня одним из первых э, таких глубоко осознанно принятых наставников. Вот, это в Средней Азии человек, который всю жизнь проработал врачом, врачом, э, очень уважаемый человек э, с большим количеством учеников и так далее, и так далее. Вот, его до сих пор и помнят, и и знают много людей с большим уважением. Так вот, этот человек, уходя из жизни, сказал такую фразу «жизнь как проститутка». Сколько ее не люби, а все время мало. Вот, ну, все может, мы не знаем, да, одно не знаю, милости это или вот условия игры. Мы точно не знаем, когда мы уйдем. Это может быть быстро, это может быть очень долго. Это, в общем, скрыто от человека. Надо выйти на очень высокий уровень, чтобы узнать, когда, какой, ну, когда мы уйдем, да? сколько нам осталось. Вот. И я предлагаю исходить из того, что вот это то, что мы не знаем, сколько нам осталось, имеет ли смысл затратить на выживание, на то, что в чем нет силы, в чем нет правды, в чем нет света, в чем нет энергии. Когда мы занимаемся тем, что мы любим, тем, что наше, тем, что мы умеем, там, где нас прет, где мы кайфуем, нам идет энергия, мы не стареем, не надоедает этим заниматься. Вот у меня была большая проблема. Я ничего не люблю делать то же самое, вот категорически. Какие-то монотонные действия. Нет, понятно, что если очень нужно и больше некому, да, то, в общем, я могу с собой договориться и это делать. Но вот глубинно любая деятельность, которая, где повторяется одно и то же, для меня неприемлема, я всегда знала. Вот, И когда я начала преподавать, все равно есть некая технология там, неважно, в психологии, там, в каких-то там тренингах, в какой-то информации, которая дается, да. А все равно есть ну, некая неменяемая, то есть, когда концепция какая-то принимается, и она действительно рабочая, полезная, или механизм какой-то рабочий, полезный, вот, то этот механизм, он и применяется. Я так этому, блин, как же я буду 10, 20, 30, там, 40 раз рассказывать одно и то же. И решилось все очень просто, я же это рассказываю разным людям, и я это никогда не рассказываю одинаково, потому что вы разные. И сегодня я расскажу так, а завтра будут другие, и я расскажу то же самое по-другому. Но я буду рассказывать то же самое. Все мастера, если почитать там, там ну, кто там сильно там, большое влияние оказал на современную культуру, ну, не знаю, может быть, там Оша, да, например, он же во всех книжках говорит одно и то же, одно и то же. И там, читайте любых там, мастеров, признанных, они все говорят одно и то же. Зачем они столько раз говорят одно и то же. Потому что каждый человек слышит по-своему и от своего человека. И вот меня услышит кто-то, кто может услышать через меня. А Кому-то нужно услышать от кого-то другого то же самое. Вот, дорогие мои, извините за такое длительное вступление, да, но это все про то, что чтобы не выгорать, чтобы не уставать на работе, либо важно понимать, вот Две стратегии, которые хочу предложить на рассмотрение. То есть первое это вот прямолинейное, да, когда вы делаете то, что любите, когда оно имеет кучу нюансов, которые важно для себя определить. Например, понимая, что мое предназначение это там, ну, общение, взаимодействие с людьми, определенные формы наставничества, я начала очень рада этим безобразием рано заниматься, где-то, наверное, уже. Сейчас скажу точно, может быть, лет за 23 приблизительно, да, вот я уже начала преподавать, тренировать, вот, и просто то, что мне казалось, что вот сейчас я вот этим буду заниматься, нормально люди этим занимаются. Вот они начали заниматься НЛП 20 лет назад, они стали мастерами, написали книжки по НЛП. Создали тренинги на основе NLP. Я позанималась NLP, я поняла, как это работает, я получила нужные мне результаты и пошла себе спокойно дальше. Я понимаю, что это такое, как это работает. Я, ну, для того, чтобы в частности видеть, как это применяют другие люди, и, ну, и чтобы решать для себя, буду я соглашаться с этой манипуляцией, либо нет. Вот. Но методика, безусловно, работающая, полезная. Вот, то есть, ну, вот, заниматься тем, где прет, где, где, где всегда есть вот эта энергия, где идет поток. То есть, даже если что-то закрывается, открывается другое, оно будет о том же. Но там есть нюансы, например, вот мой нюанс заключался в том, чтобы понять, что я не очень хочу работать с детьми. Хотя, когда-то думала, что хочу. Но... Мой поток, я много с этим разбиралась, я понимаю сейчас, почему так, но это был внутренний большой труд сказать себе, почему я не очень хочу работать с детьми. Надо было порастроить причинно следственную цепочку, объяснить себе это и так далее, чтобы это стало опорой, чтобы меня перестало здесь морально болтать, почему я делаю это, а вот это не делаю. Вот, и э, прямолинейный путь вот он прекрасен тем что все ясно понятно э, в свое время я ушла э, с достаточно высокооплачиваемой работы и ни разу об этом не пожалела было меньше денег было вообще не было денег был период было достаточно много денег вот э, когда я приняла решение что все игры закончились я буду заниматься тем что я в чем я вижу смысл э, мне предложили очень высокую оплачиваемую работу, статусную, ну, где-то раза в три выше всего того, что я до этого получала, а получала я нормальные деньги, ну, все относительно в этой жизни, да, ну, в общем, это была высокая зарплата, статусная должность, все прочие дела, ну, вот. и я точно совершенно внутри себя понимала, что вот это предложение поступило только потому, что я внутри себя приняла решение, что все, я занимаюсь тем, что я хочу тем, что я чувствую, ну, настоящим для себя. Там, да, там легко можно заработать деньги. Аргументация была такая, давай ты сейчас заработаешь деньги, или давай ты будешь зарабатывать деньги параллельно вот этим заниматься. А потом у тебя, когда здесь деньги пойдут, тогда ты можешь оттуда уходить. Я поняла, что так не сработает, и что соглашаясь на вот эту высокооплачиваемую работу, она будет поглощать все мое время и силы. Это был компромисс неприемлемый. И э, вот нырнув в эту воду, или шагнув с этого обрыва, э, я ушла. Знаете, что страшно? Уходить от, э, страшно уходить от определенности, потому что, когда нет зарплаты, нет э, штатного расписания, нет гарантий, э, придут к тебе люди, не придут. А, может быть, они сегодня придут, а завтра не придут. Да? А, может быть, ты привыкнешь, вот, а оно ну, раз, и, и пойдет по-другому. Там люди могут... То есть все очень течет, все меняется. Нет никаких гарантий. Вот люди, которые начинают свой бизнес, да, в чем самое? Нет никаких вообще, нигде никаких бумажек вам не выдают о том, что у вас все получится. Что вам удастся на этом заработать деньги. Что вы вообще на этом проживете, а не закончите жизнь на помойке. Вот. Но цена... Это очень страшно. Но то, что за это получаешь, получаешь свою жизнь. И я помню, когда первые моменты, когда я ездила в Казахстане к одной женщине, которая там как дервиш, как святая почитается в Казахстане, к ней там паломничество тогда было. Вот, и я к ней пришла, там мы пообщались, и уходя, я не знаю, сколько ей дать денег, ну, просто как, как благодарность, да. Вот, все что-то давали, я открываю кошелек, потому что я не знаю, сколько ей дать этих тенге. Она берет мой кошелек и начинает перебирать, смотреть каждое отделение моего кошелька. я такая в шоке стою, там у меня там и доллары были, в общем, все. Все мои деньги были в этом кошельке. И, в общем, я поняла, что если там возьмет там 100 баксов, что я с этим сделал, Ничего, я, дам, я отдам эти 100 баксов. А очень не хотелось, это были единственные 100 баксов, которые у меня там были. Вот, были небольшие совсем деньги разные, и вот она, она каждое отделение перебирала и плевала мне туда, ну, так, символически плевала в каждое отделение моего кошелька. И я внутри себя думаю, что вообще происходит. Я видела, как много с кем она общалась, она никому так не делала. Вот, и я потом спрашиваю там у женщин, которая меня привезла, это был первый раз тогда, вот, я говорю, что происходит, почему? А мне говорят, ну, это от зависти. Я такая села, думаю, блин, какая зависть, там у меня, ну, есть куча нюансов, у меня много чего не так, как хотелось бы, да, у меня там много чего нету, а, а уж точно нет никаких там супер денег, супербольших карьер, там еще чего-то, и я такая, у меня было такое недоумение, почему ко мне-то столько зависти, с какого перепуга, откуда взялось. И прошло, наверное, несколько лет, пока я себя спокойно, спокойно ответила. И, наверное, ответила мне моя мама. Она сказала, что ты знаешь, я за тебя спокойно. ты живешь своей жизнью. Ты имеешь роскошь, которую мало кто может себе позволить. Ты живешь своей жизнью, ты хозяйка своей жизни, это сказала моя мама. Особо не зная, что там, где там, как там, чем я занимаюсь, просто вот по сердцу, по ощущениям. И вот это был, наверное, ответ, почему тогда мне столько досталось от зависти каких-то плевков, потому что даже среди очень богатых людей это действительно роскошь быть хозяином своей жизни и делать то, что ты чувствуешь. Чтобы на это выйти, есть, я знаю, только один путь – слушать себя и делать то, что ложится на душу. Это может быть иногда вообще поперек всех нормальных жизненных представлений. А второй путь дорогие мои которые я хочу сказать да и я тоже знаю массу примеров как это срабатывает ну вот например много лет на ну, знаете запоминается наверное когда первый раз вот что-то осознается очень глубоко объемно вот я общалась с таким ну там тоже молодой мужчина там у него там семья дети он продавал сантехнику достаточно успешно продавал сантехнику но для чего он это делал? Он это делал, потому что у него была мечта. Ну, естественно, что он содержал семью, понятно. Но у него была мечта. Он хотел развивать детей. Это было вот те самые святые 90-е, вот, в которые все рухнуло. И э, я помню моих друзей, которые с двумя детьми, э, жена на рынке ходила вечером в конце базара, собирала листья от капусты, которые торговцы отрывали, вот эти вялые первые листья, да, Отрывали, выбрасывали. Вот она ходила, и из них, которые по, ну, не такие вялые, собирала и варила из этой капусты суп. Вот я живой свидетель, вот такие мы так жили. И а, он не мог позволить себе да, заниматься тем, что он хочет. А хотел он заниматься детьми, одаренными детьми, развивать их там, их мышление, чувствования, там, да, и. Была некая методика, которую он где-то придумал, где-то скомпилировал, но она была чудесная. То есть развивалось творческое мышление. Вот. И он на свои деньги, вот, занимаясь этими детьми, типа кружка он там собрал, да, все полностью за свой счет. То есть там нашел помещение, он с ними занимался, они платили деньги. Он там это краски, бумагу и так далее, все это тоже было за свой счет. И более того, он за свой счет издавал монахи. В которых их работы печатались. Это были сказки, это были стихи, это были рисунки, вот. но это была вторая жизнь, для того, чтобы это делать, он продавал сантехнику. И у меня есть замечательные друзья, друг, вот, который всю жизнь мечтал. Он ну, музыкант, он пишет песни там, с 12 с четырнадцати лет он пишет песни. Вот. На данный момент у него достаточно крупная своя фирма там, в сфере IT-технологий. Вот. И вместе с тем, как он раскручивает свой бизнес, он раскручивает у себя как певца ровно настолько, насколько это он видит целесообразность, чтобы была семья обеспечена, да, чтобы все, чтобы фирма развивалась. И при этом еще вот он планирует в добрый час э -э, сольный концерт провести первый, в добрый час не последний. Э, сольный концерт своих песен собирается приглашать э, известных э, исполнителей. Вот, и э, вот, забабахивает такой большой, хороший концерт. Э, его прет от этого. У него чудесные, очень добрые, очень светлые песни. Но внутри себя когда-то, я не знаю, во сколько и когда я... Это муж моей подруги, я знаю его с момента, как вот он всерьез собрался на ней жениться, с этого момента, вот, в общем, мы с ним общаемся. Вот. И э, в том возрасте, когда люди совершают безумство, экспериментируют, он внутри себя как будто бы четко понял, что э, операция в этой жизни он может только на себя, и э, для того, чтобы семья состоялась, Ему нужно там, построить дом, там, да, обеспечить, закрыть вопросы и так далее. И пока он в это не вложился, ну, мы слушали его песни. Вот я слушала его песни Приезжай к ним в гости. Вот, я приезжала, он пел песни это было очень здорово и замечательно. И он отлично понимал, что у него нет ресурсов, и он не готов играть в те игры, которые предлагает шоу-бизнес, и он не готов все класть на алтарь того, чтобы эти песни кто-то узнал, кроме а, там, близких друзей. Но пришло время. И вполне возможно, вы еще этого человека узнаете. Может быть, он там, вряд ли он станет какой-то суперзвездой, он не ставит такой задачи. Он просто делает то, что, тот, чего его прет. Но для того, чтобы делать это то, как ему хотелось, а, при том, что у него очень нормальные обороты у фирмы, ну, вот какое-то какое оборудование музыкальное, он кусочком собирает, покупает. там. Пару лет назад он начал студийные записи делать. Это вот другой путь, понимаете, это когда внутри себя человек понимает, что то, что я хочу на самом деле, по каким-то причинам, у меня на это нет ресурса. Помните, да, простой постулат, что где есть ответственность, есть там, где есть ресурс. То есть для того, чтобы сказать, что я вот это буду реализовывать, что там есть внутри, важно понимать, что у меня на это есть силы, здоровье, время энергия, иногда это упирается в то, что нужно как-то компенсировать напряжение близких, родных, которые, например, нервничают, не понимают, что и зачем вы делаете. Значит, дешевле возможно да, им дать э, ту опору, которая, чтобы они были спокойны и уже позволили вам делать то, что вы хотите. Вот. И знаете, вот то, как э, тема сегодняшнего эфира была заявлена... Я готова об этом поговорить, если у вас будут вопросы, но основной мой месседж такой, если вам тошно от того, что вы делаете, вы устаете, вы матываетесь, вы не можете это видеть, если для вас работа и рабство однокоренные слова, вы просто делаете что-то поперек своей души, поперек своей сути. И да... Понимаете, рабство никогда не, не было отменено, рабство всегда существует, вот та реальность, которую нам рисуют, ну, я надеюсь, не надо доказывать, что какая чухня вся эта демократия, да, и чем это является на самом деле. Вот. даже с точки зрения римского права, демократия это а, власть а, богатых над бедными, да, потому что у бедных там никаких прав нет, а это просто богатые семьи, которые как-то друг с другом договариваются, как они с плепсом будут управляться. Да. Даже с точки зрения терминологии в демократии никакого равноправия никогда не предполагалось. Вот, всегда есть рабство, есть невольничьи рынки, которые прям ну, официально невольничьи, и есть огромные невольничьи рынки, которые, собственно, представляют из себя то самое, как это, вот это устройство на работу, устройство на работу. Даже внутри одной профессии, когда вы выходите на определенный уровень, уходит вот это рабство, оно уходит изнутри. Я помню одно из крайних моих работ, на которых я работала. Когда я оттуда уволилась, через две недели меня нашли два разных человека, ни того, ни другого я не знала, но оба предложили мне директорство в своих фирмах по, по разным этим направлениям. Вот. И вот это состояние, понимаете, когда... Это сейчас я понимаю, что просто внутри себя я, я и ушла с очень крутой фирмы, с которой люди вменяемые не увольнялись, потому что раза в три в четыре, если не больше, зарплаты были выше средних. То есть я когда ушла, и мне позвали на директорскую должность, то, в общем, я потеряла в деньгах достаточно много. Я понимала, на что я иду, увольняюсь из этой конторы. И... То что, то, что, то, что меня позвали, там да не я кого-то искала. там Я думаю, так, сейчас отдохну, потом подумаю, чем заниматься. Надо сначала как-то развеяться и обнулиться. И пока я обнулялась, начали бегать, предлагать мне эти должности. Я думаю, что это прежде всего из-за состояния. Не то, что такая звезда звездовая, да просто это механизм. Я рассказываю, как это работает. То есть, когда вы внутри себя самодостаточны, для работодателей вы являетесь источником силы, не потребителем энергии, да, который там будет отрабатывать за кусок хлеба, неважно, с икрой, например. Да, вот, а тот, кто генерирует, что-то может генерировать. Когда вы, а, а если вы не можете генерировать, при этом вы живой, здоровый человек, значит, вы, вы уже сильно потеряли энергию и очень сильно удалились просто от своего потока. Чем ближе к самому себе, тем легче, кайфовее и больше ресурсов приходит. И есть работа, где можно да, умирать просто, от, я не знаю, ничего не делая, получая хорошие деньги, умирать от тоски и ужаса. Вот. А можно пахать как слон, я не знаю, там без выходных-проходных и драйвовать от этого, потому что это дает силу. И... Еще раз повторю, жизнь может быть короче, чем нам кажется. И насколько честно перед самими собой тратить ее на то, что не наше, на то, что неправда, на то, что не дает силы, не дает развития, не дает кайфа, не дает счастья. Деньги. Если вы работаете ради денег, вы раб. Много вы получаете, мало получаете. Если вы при этом еще получаете мало, вы не очень хороший раб. Ну, старый, может, там, или там больной, или там какой-то там некондиционный, да? Хороший раб, да, он может получать много. Если вы работаете, потому что у вас есть какой-то план, какая-то цель, вы к ней идете, даже будучи наемным работником вы перестаете быть рабом, вам начинает идти ваш поток. Вот это, дорогие мои, самое главное. И если уж говорить, вот, допустим, вы делаете то, что вам нравится, и вдруг начинается какое-то выгорание, о чем это может говорить? Это может говорить о том, что где-то, может быть, незаметно, приоритеты сменились, сместились, и, например, вы начали думать о деньгах. Не думать о деньгах. Не просто, ну возможно. А как минимум, чтобы они никогда не вылазили, не становились самоцелью, не становились самым главным, ради чего вы что-то делаете. Как только вот это вот. И оно же хитро, понимаете, вот я видела очень много людей, которые да я! Я там добрая, светлая, вечная! Я делаю то, что я хочу, то, что я люблю чего-то правда вот я не знаю там болею еще что-то еще что-то деньги не идут вот и требуется определенная честность самому себе ответить вот знаете, как есть вопрос вот там вот про любовь если говорить да а, а если бы вы знали что он остался один день или там, если бы вы знали, что вы попали на необитаемый остров, вас, и с него нельзя будет сбежать, и вас, вы можете взять с собой только самое ценное, что будет самое ценное, что вы возьмете туда, или с кем, кого вы туда возьмете. Вот, если понимать и знать, что... Если всю жизнь репетировать, ну, сейчас поработаю, как все, позарабатываю, потом, может быть, когда-нибудь начну думать о том, что я хочу на самом деле. А вы уверены, что у вас будет потом? Это потом, о котором можно подумать. Если посмотреть на победителей, то эти люди отличаются тем, что они на потом не откладывают. Если такие люди понимают, что вот сейчас я хочу делать вот это, знаете, один из величайших образов духовного наставника в современном кинематографе это Форест Гамп. Помните, как он стал миллионером? Вот, как он начал зарабатывать деньги, да? Вот ему сказали, что там, надо ловить креветки, он поехал ловить креветки. Он не умел ловить креветки у него это не получалось он ничего на этом не зарабатывал он просто ловил креветки продолжал настолько честно и чисто в этом был но это другая история вот история фореста Гампа, это человек который не уходил со своего пути форест гамп никогда ничего не делал ради денег если вы помните он это делал потому что погибший его друг сказал что вот он он обещал ему что они будут вместе ловить креветки и он ловил их не для денег он их ловил, потому что он принял такое решение. И он начал его реализовывать. Если бы он этот... Вот, я думаю, что те моряки, которые... Помните же там в Форест Гампе, когда у него поперло, у него поперло, когда вот он ловил их, ловил, ловил, ловил, и ничего не ловилось. Вот. И он продолжал просто это делать, не падая духом, не продавая эту лодку. Ничего абсолютно не меня, он просто продолжал двигаться дальше. Вот. Я думаю, что вот если какую-нибудь, я не знаю, там, шкалу, таблицу поставить многих других людей, которые рядом с ним ловили креветки, то, возможно, остальные хотели денег больше и э, сместили свой баланс. И этим нарушили свой поток. А он не нарушил. И в момент, когда произошла катастрофа, его состояние оказалось таким, что с ним ничего не произошло, с его судном ничего не произошло. Да, и он вдруг оказался в эксклюзивной ситуации, когда все креветки стали его. Вот. И там, если помните, дальше-то он приобретал еще другие суда, и, в общем эта компания разрослась по добыче креветок, и у них у всех стало получаться ловить креветки. Несмотря на то, что другие суда починились, там, да, это же не может такого быть, что все, вот, не осталось никаких лодок. Вот. Это какое-то кратковременное событие вот эта сила намерения, когда человек понимает, вот он выбрал просто и делает. Выбрали вы идти через работу, задайте себе вопрос, почему я на ней работаю, что, для чего, куда я, куда я иду через эту работу. Если я через эту работу иду к чему, к деньгам, к старости, к пенсии, ну не удивляйтесь, что старости, пенсия начнут приближаться, может быть, быстрее, чем это ожидалось. Если вы через эту же работу, может быть, не супер мечту вашей жизни, но работу, которая которого вы специалист, который вы делаете что-то полезное в которых у вас получается вы кайфуете, вы идете к чему какой реализации вот к какому а что вы делаете работая на ней если зарабатываете деньги это выгорание стопудово. Если что-то внутри вас есть какой-то внутренний план, для чего ответ внутренний есть, зачем вы это делаете? Это совсем другая история. Вот. Появились там у нас какие-то вопросы? Ну Есть просто комментарии. Угу. Я долго откладывала любимое дело на потом, а потом все не наступало. А сейчас я поняла, что мое потом перешло в сейчас, потому что поняла, что еще чуть потом и меня не станет. Да, дорогие мои. У меня вот вопрос да. такой. Может быть, вы сможете дать советы тем, кто очень долго не знает, от чего их прет. Вот есть знакомые, которые хотят найти вроде как свое дело, но, но не находят. Вот как раз для таких людей я могу дать, ну назовем это тренингом, да? Вот... Ну, если у кого-то на самом деле есть такой запрос, и вы по-честному просто в это вложитесь, у вас может получиться. Технология крайне проста. Берите ручку, записывайте, чтобы 10 раз не повторять, потому что все очень... Можно по-разному. Понимаете, Вот когда идет какая-то ну, вот консультация, там, да, индивидуальное сопровождение люди запрашивают, это можно потихонечку человека на это выводить чтобы он сам это увидел потому что ну <смех> меньше всего мы знаем сами себя и сложнее всего бывает вот весь внутрь говорит о том что сложнее всего понимать то что касается сути своей да и счастливые люди которые это знают с детства но таких мало вот. в основном это какое-то там благословение родителей, мудрость воспитания, то есть просто так этого не бывает, или какое-то очень сильное предназначение, которое человек четко знает и не забыл <с, с младенчества. Вот, значит, записывайте. Вы садитесь, задаете себе вопрос. Что я люблю делать? И ваша задача написать как минимум, ну, то есть есть жестокий хард вариант, да, это вот 100 ответов, это жестко. Вот. Ну, а лайтовый такой адекватный вариант, который вполне доступен каждому человеку, это 30 ответов. Не меньше. Вы пишете минимум 30 ответов того, что вы любите делать. Если у вас там будет пункт ковыряться в носу, проверьте себя, пожалуйста, действительно ли вы это любите, действительно ли вы вкладываете в душу в ковыряние в носу, или это просто, ну, понимаете, можно же, ну, то есть важно, чтобы в ответах было что-то полезное. Да? Кто-то любит кататься на лошадях, кто-то, я не знаю, там, смотреть фильмы. То есть не бойтесь писать что-то такое, что м -м, вроде бы никуда вас не ведет. Это неправда. Ну, важно, чтобы все 30 ответов у вас откликались. Да, мне это нравится, я люблю это делать действительно. Да. Полезно, не полезно, может вообще не полезно. да? Ну, как бы, вот я это люблю. Вот 30 ответов. После того, как вы их напишите, посмотрите на них. И вторым пунктом Мадризонского балета вам нужно будет из этих 30, или сколько у вас там получится пунктов, но не менее 30, оставить 10 самых, где вас прет больше. Что вы любите больше из всего того, что вы перечислили. Вот. Вы пишете отдельный список, переписывая из первого во второй то, что для вас самое важное. Десять штук, не больше, не меньше. То же самое. Смотрите на этот список, да, как-то вот чувствуете, как у вас что, как. Какие-то мысли у вас уже могут начать приходить, да. Но вы берете и третьим шагом из этих десяти оставляете три. Самых-самых-самых. От чего прет больше всего. Вот. Это сложный процесс, по моим наблюдениям, да, это сложный процесс, но очень интересный. Он запускает вот этот поток как бы узнавания на самонастройке себя. Вот, из этих трех вы смотрите на этот список. У вас список из 30 дел, которые вы любите делать, заниматься, да, какой-нибудь ерундой, не ерундой. Второй список из 10 мероприятий, которые вам нравятся, да, и третий из трех. Из этих трех вы садитесь и думаете, что же вы любите из этого больше всего. Бывает, невозможно выбрать. Ну, а, тут уже на усмотрение, да, будете ли вы выписывать что-то одно, что вы любите больше всего. Либо посмотрите вообще вот на эти оставшиеся три, эту сухую выжимку, посмотрите, может быть, в них есть что-то, что их связывает. Я не считаю, что есть добро, знаете, рассказывать вам истории из жизни, как человек применил данную методику и что он получил. Хотя упорно лезет одна история, очень-очень-очень давняя. По-моему, она произошла в Германии, когда девушка пыталась определить, тоже, значит, чем ей заниматься. Она любила очень гулять на свежем воздухе, она очень любила животных. Я уже не помню, что она там любила третье. Вот. А в результате она начала, ну, самое примитивное, да, что из этого вытекает, что с этим можно делать. Вот. А она начала за деньги выгуливать собачек комнатных. Вот. Ну, потом у нее из этого раскрутилось, то есть она, ну, как это называется, когда, ну, услуги, да, начала указывать услуги, как вот уже как предприниматель, вот, оказывать по вот такому выгулу собачек, там, уже какой-то там, начала с этого раскручиваться и так далее, и так далее. Вот. ну, поскольку дел... на старте там даже таких каких-то речи о бизнесе не шло, речь о том, чтобы просто заработать деньги на чем-то, чтобы от этого, ну, не, как это сказать, ну, чтобы это не напрягало, не... чтобы это был в кайф, да, ну, вот, вот гулять и, и, и животное, да, вот один и один, ну, это очень а -а -а, прямолинейная такая примитивная история, да, тем не менее она сработала для кого-то, может, для кого-то еще это сработает, так тоже бывает. Бывает сложнее, но я думаю и практически уверена, что вот глядя на эти три пункта, которые у вас там оказываются в сухом остатке, это серьезная работа с каждым из списков. Надо вот не, не так, знаете, это же вы для себя делаете, не для кого-то, можете не делать, делать царское. Но если уж делать, вложитесь в это, чтобы почувствовать, почувствовать, где придет больше всего, где вот эта энергия. Потому что энергия, это вот а, дает сутевое предназначение, там, где нам, она сверху нам идет. Дается как потому, что мы попадаем в свой поток, в, свое, в свою силу, поэтому нам, нам, нам и хорошо там, там, и прет от этого, поэтому. Вот, И вот из этого уже надо сидеть, думать, что с этим можно делать вообще, куда это как прикладывается к там, и каким путем туда можно выйти. Вот, если это что-то странная. Ну, почему-то идет еще рассказать тоже такая достаточно старую историю, которую я наблюдала, когда таким образом человек, мужчина военный, рано вышел на пенсию. Тоже помните, было время, когда военные прям вылетали очень достаточно рано с, со службы. Вот. То есть, ну, что он умеет? Ну, Умеет служить Родине, там, да, защищать Родину определенным там способом. Все. Вот. И, а, а при этом великолепные физические данные. То есть очень красивая атлетическая фигура, прокачанное тело и так далее. И, так далее. Вот. и когда, вот, что вообще, что, где, чем заниматься, куда идти, чтобы тоже это было. Вот, а, он говорит, всю жизнь мечтал выступать на арене а, цирка. Если вы представляете, что это такое, цирковые училища, это, в общем, ну... Это там, после девятого класса, по-моему, там, да, там, цирковые семьи и так далее, в общем, и а, там, в 35-40 лет, не имея образования, никогда этим не занимаюсь. Э, ну, что, что человеку с этим делать? Ну, любишь цирк? Ну, ходи, смотри на цирк. Вот, у него хватило наглости, безбашенности, я ж не знаю, чего, безумия у него хватило. Он пошел в цирк устраивается на работу, он там пришел там к этому рассказал нашел там кого-то кто его выслушал да и в результате хотите верьте хотите нет его взяли но ну, понятно что там с каким-то обучением с тренировками но ему взяли я не помню как называется акробатическую группу куда-то вот где атлетические как раз вот эти все вещи есть и им нужен был человек его параметров и он им подошел и они его взяли это не история не про карьеру, да, не про бешеные деньги. Там, он не стал супер популярным. Он просто наш, как бы, он начал делать то, что он хотел всю жизнь. Много это или мало, вам решать. Для меня это много, да? это вот, вот у него такой поток, такой проход. Вот. И э, я точно знаю, что на его месте из 90 из ста человек 95, а то и 99. <смех> ни в какие цирки бы не пошли. Это бред, это безумие, это так не бывает. Вот. Ну, вот он оказался вот тем самым сотым, который пошел, у него получилось. Вот. Поэтому я хочу сказать только одно: что если вы чего-то хотите, это совершенно точно возможно. Может быть, это невозможно для вашего соседа. Может быть, это невозможно даже для человека, которого вам кажется более приспособленный, более умный, более, там, не знаю, там, дипломированный, более успешный, более богатый. Может быть. Но если вы этого хотите, значит, это ваше, значит, вам это дано, Значит, у вас это может получиться. Получится или нет, зависит только от вас. Начнете действовать? Получится. Будете ждать? Может, можете не успеть. Пока мы живы, у нас есть возможность начать делать то что мы на самом деле хотим так что долгих лет жизни вам э -э успеха процветания вопросе да, да да пришел тут и все-таки как быть если то что любишь делать не приносит денег как подружить то от чего прет с тем что дает доход а, это Никак невозможно рассказать, даже если мы еще час с вами будем разговаривать, потому что дальше все упирается. Вот понимаете, что в таких вот прямых эфирах я могу сказать некий общий поток, который точно работает всегда так. Если деньги не идут, может быть как раз потому, что вы их сильно хотите. Вот вы их так хотите, что происходит подмена деньги занимают первое место, несмотря на то, что это то, что вы любите, но вы их поставили на первое место, и они начинают тогда вас иметь. Второй поток, что по каким-то раскладам, вашим собственным, вам дается каким-то другим образом. Если вы честно все делаете, действительно ну, любите, и у вас получается то, что вы делаете, вам дается чем-то другим, что вы, возможно, перестали ценить. Тогда имеет смысл задать вопрос себе, наверх, да, почему не деньгами? Вот. Обязательно придет ответ. Спасибо. Вот. Ну, еще раз повторюсь, что когда бывают вещи, когда человек все делает вроде бы правильно, а что-то не происходит, то тут уже нужно смотреть конкретно, индивидуально, потому что ну, всякие волшебные истории бывают и тем не менее дорогие мои и тем не менее еще раз самое главное если внутри вас мир и у вас на первом месте ваша ваш путь ваша суть вы знаете понимаете что и зачем вы делаете куда вы идете то все остальное приложится и иногда деньги не идут как испытание у меня был достаточно долгий период, когда я практически не получала денег. И я очень благодарна там, себе высшим силам, что я понимала, почему это происходит. Но у меня была всегда определенная страховка. Когда я вышла на свое самообеспечение, то мне предоставилась допустим, возможность не платить за многие вещи, которые ну, если бы я платила, это было бы много для меня. Как-то я помню ситуацию, когда я ехала с занятий, и у меня а, было денег ровно на одну поездку в метро. Я понимала, что мне еще завтра надо ехать в метро, и если я сейчас оплачу, я не смогу выехать завтра. У меня просто больше нету денег. Вот, я, я иду, думаю, ну, просто иду, кручу, думаю. Ну, хорошо, а что делать-то? Я подхожу, и а, в этом утреннике-то горело зелененькое. Я просто прошла безоплатно. И я точно понимала, что я прошла... Вот, если я сейчас начну, знаете вкладываться в то, чтобы теперь всегда ездить в метро безоплатно и в добрый час я сейчас не езжу в метро вот недавно развлекалась впервые за несколько лет это было весело но на тот момент, понимаете, я точно понимала что о, можно ездить без денег в метро, формировать такое состояние да, бац, ездить вот тогда мне показали, что вот ну, когда все, я иду нормально вот даже метро, понимаете, будет зеленым. Вот. А где-то, если только мы лукавим внутри себя, но при этом говорим, не-не-не, я тут все вперед и с песнями, это все перестает работать. Поэтому, ну, еще, наверное, пожелаю нам честности, честности, долгих лет жизни и возможности э, насладиться тем, для чего мы сюда пришли и что мы можем сделать хорошего для мира. Счастья, добра, процветания. Всего доброго.